Ребят, всем привет, у меня супер, я супер эго мастерка, но вы видите, пока я с моим даже первым видео, у меня рейсмарш из такого уровня, у меня два способа герой. Вот, ребят, я просто мастер. Давайте поиграем в ботами, я думаю, что поиграем в ботами. Давайте поиграем на классике, я, давайте, я, я буду играть в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 Ну вот, я возьму себе... не Да, не в общем, то все оружие, я все я я я я я я я я Да, сам познал я, руками, Сейчас я бегу, я помню, что не могу. Монфт, я умру от атаки. Да, кофе, я знаю. Кофе, я знаю. Кофе, я знаю. Кофе, я знаю. Кофе, Ребята, а я тут ключи прилагаем на этом, на Мастер, ты готовила, но... Do do, my... like that. That Пока никого не вижу, тут бомба,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 Я так несколько непоникона.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 Я убил я, я убил не попасть в нее. Что они не сталают? Розгорадствуют. Еще один раз, один раз, один раз, один раз, один раз, один раз, один раз, один раз, один раз, один раз, один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 Ну, Это они Если бы мы будем Да, ч? что Да, Я пошел на полностью. Нет, как ты ты Я пошел Я Yeah. There is a sniper Всем пока, вам друзья, слушайте, думаю, тебе дома нравятся. Не забудьте поставить лайки, подписаться на Всем пока.